Всем привет, на этом канале будем травить с вами разные анекдоты, вот один из них встречается, два приятеля, один у другого спрашивает, ты что в субботу будешь делать, да мы с сыном собираемся запускать воздушного змей, а ты что, примерно то же самое, чаще повезу в аэропорт, лайк, подписка, пока.